Стих на Псалом 44. Песнь любви. Престол твой во вовек, жест правоты, жезл царства твоего. Псалом 44.7. Петь о царе ничто другое, Язык мой скорописто трость, И слово чистое, благое В любви сердца излилось. Сын неба и земли прекрасный, ты благодать для всех излил тебя в благоволении властны, навеки бог благословил меч на бедре твоем разящий, сияние славы на челе как пламень огненный горящие твой взгляд найдет врага во мгле спеши восядь на колесницу на подвиг правда позвал за истину твоя десница покажет дивные дела и если мир восстанет целый и с ревом закипят моря острые метки твои стрелы они в сердцах врагов царя престол твой устоит вовеки он божьей правдой утвержден к нему текут все человеки, кто духом нищ и утружден. Ты возлюбил навеки правду, отвергну беззаконных род. Помазал тебя Бог твой в радость и твой искупленный народ. Алой и Касья и смирно одежда для царя-царей, хвала тебе в чертогах мира, из уст прекрасных дочерей, друзей ликующие лица, и хор торжественно гремит, в афирском золоте царица у трона царского стоит». Смотри и слушай, тщерь земная, Забудь народ твой отца, Тебя здесь слава ждет иная, Где в радости поют сердца. И будет твой ответ смиренен, О, царь! Приди и посмотри, сосуд мой чист и сокровенен, и слава вся его внутри. И вас желает царь всевластный твоей небесной чистоты. Он твой Господь, жених прекрасный, пред Ним в любви склонишься ты.